Вот какая трудная жизнь э, муравьев. Ползают тут на бои хватит. Нельзя спокойно поснимать. Вот. Сейчас они вот это звон зав... себе. К... медленно они действуют вот особенно быстро вот с этим который там за травкой сейчас он вот этот особенно они хотят Эп! Потинку еще я подложить. Может, об еще подложить? Вот эти два кусочка я подложила. Тут весь муравейник столпился. <реклама> это... чтобы... а это очень такая трудная жизнь у муравьев. Мне придется есть этот репортаж. Странный довольно. все большого расстояния. А наш придется уменьшить. Тут ничего не видно. Так. Вот один цел, целый. От... Вот этот теперь двигают они. Это они не особо. Видно, они уже наелись кусочки земли они. Они же проход расширяют. Они не могут засунуть эту огромную рамянину в себе муравейник, расширяют проход, убирая лишние куски земли. А тут они вообще не могут. Придется им помочь. Добрый Был С этим они как-то не особенно справляются, вот с этим, там они, зависнут, но они все пытаются его сдвинуть, особенно вот это интересно. Тут. Вот это вот, вот, не двигает. это тоже там подвигается чуть-чуть. Вот этот там вообще весь муравейник сбрелся. Мне нужно наблюдать за этим зрелищем, как они расширяют проход и вот тут лучше посмотреть, как они. Вот, мне кажется, достаточно смотреть. И пока это будет и все.